Привет! Сегодня про креативное мышление говорят очень много. Этому уделяется большое внимание. Иногда даже вот можно видеть вакансии, там есть требования – нужен специалист с умением мыслить креативно, то есть творчески. Вот в этом видео я хочу посмотреть на эту тему в контексте маркетинга, и может быть не только маркетинга. Почему этому уделяется столько внимания? Почему этот навык настолько ценный? Как он используется? Вот об этом поговорим подробнее. Итак. Поехали! Креативность называют умение создавать что-то новое, нестандартное. То, что выходит за рамки общепринятых шаблонов, либо общепринятых систем. В английском языке есть еще такой термин, называется «out-of-the-box thinking». Вот если дословно его перевести, это «мыслить за рамками коробки». Вот это вот и есть такое креативное мышление. Дело в том, что наш головной мозг, он заточен под то, чтобы видеть только то, что он хочет увидеть, либо то, что он готов увидеть. И этот способ для него наиболее безопасный, наиболее энергосберегающий. А его задача вот как раз и есть в том, чтобы экономить энергию. Но мир настолько многогранен, настолько бывают разные ситуации, что все равно иногда важно посмотреть на ситуацию с разных ракурсов. И вот когда мы смотрим на что-то по-новому, вот как раз здесь могут открываться какие-то новые возможности. Мы можем увидеть... Какие-то новые идеи и так далее. Сейчас очень много задач перекладывается на автоматизацию, на информационные технологии. Это, конечно, очень хорошо, но вот в этом контексте нужно понимать, что машина это все-таки машина. И она никогда не будет думать так, как человек. Вот навык креативного мышления, он присущ только человеку. Поэтому он настолько ценен и настолько важен. Понятно, что мыслить креативно можно в любой сфере. И таких людей, которые умеют так мыслить, их обычно видно, они очень ценятся. Но я дальше хочу в этом видео рассмотреть вот креативность и креативное мышление в контексте маркетинга. Посмотреть, где это используется и как это используется. Креативное мышление в маркетинге используется для создания маркетинговых коммуникаций. Ну и то, что первое сразу приходит на ум, это понятный дизайн, то есть создание визуальных образов. На практике бывает такое, что приходится слышать, вот нам нужен хороший дизайнер, чтобы создать хороший классный макет. Или макет по какой-то причине, например, не утверждается. И когда начинаешь выяснять почему, оказывается, что с точки зрения дизайна все выполнено корректно, то есть претензий никаких нет. Просто изначально сама идея макета, суть креатива, она была вот какая-то банальная, стандартная. И дизайнер просто выполнил вот то, что его попросили сделать. То есть, Поэтому и получился вот такой какой-то стандартный, неинтересный макет. То есть сама вот идея, креативность, суть креатива, это первично, А потом уже стоит реализация. Для проработки идеи можно играть в ассоциации. Предположим, мы хотим передать идею легкости. Наш продукт легкий, с нами, с нашей компанией легко. Образы, которые могут быть перо, например. Дальше одуванчик. Можно взять образ шарик, но шарик надувают. Слово надувать двусмысленное может восприниматься как обмануть. С этим образом нужно быть осторожным. Дальше. Мы хотим передать идею устойчивости. Наш бизнес устойчивый. Тут могут быть образы устойчивых конструкций. Дальше. Интересный образ. Борец Сумо. Устойчиво стоит на ногах, но он достаточно грозный. Можно поиграть с образами из йоги, тут больше про устойчивость, умение держать баланс. Предположим, мы хотим передать идею надежной компании. И надежность в том, что компания все продумывает, старается предвидеть ситуацию, смотрит далеко вперед. Немного банальный образ, но можно взять графики, диаграммы. Дальше, шахматы, образ продумывания ходов. Можно взять бинокль, то есть мы говорим, что видим далеко, видим дальше, чем другие. Это примеры, как можно рассуждать. Мы выбираем образ, который будет лежать в основе макета. И это то, с чем может дальше работать дизайнер и делать свою креативную часть. И это будет уже не голый креатив, а то, что помогает донести идею и помогает донести коммуникацию. Точно так же, когда создаются тексты, например, там мы придумываем, о чем будет статья, либо когда мы разрабатываем какую-то концепцию видео хотим снять то есть первичным будет сама креативная идея что будет лежать в основе вот этой коммуникации а потом уже идет реализация то есть но ну, если действовать наоборот и вот так акцентировать внимание что кстати часто бывает на профессиональной хорошей реализации но без вот этой вот яркой креативной идеи это все равно будет какой-то банальный средненький продукт еще один блок маркетинговых задач где может применяться креативное мышление это аналитика сюда же и работа с базами данных сюда же работа с big дата, потому что мы живем в эпоху э, больших данных то есть большого количества информации которую можно обрабатывать и анализировать и вот всегда есть возможность как-то по-другому эти данные выгрузить как-то покрутить создать какие-то нестандартные отчеты по-другому посмотреть на ситуацию и, исходя из этого искать новые возможности и новые идеи вот здесь нужно креативное мышление, вот именно в контексте аналитики. Ну и давайте посмотрим, вот как используется чаще всего Google Analytics. Но ну, большинство маркетологов используют стандартные настройки, стандартные отчеты, представления, которые там есть. А там же на самом деле очень много возможностей, можно строить свои специфические отчеты. И уже исходя из этого возможно видеть ситуацию как-то по-другому. Ну, для продолжения этой темы расскажу свой случай из практики, который вот был связан с тем, как работать с большими массивами данных. Я работала в компании, там внедрена CRM-система, достаточно серьезная, база данных контактов где-то более 5000, то есть такой был рынок B2B. И вот стояла задача для женской аудитории, был разработан, была разработана специальная коммуникация, то есть короче нужно было из этой базы данных выделить, сделать выборку, выделить только женщин, то есть такая сегментация по половому признаку. С одной стороны, ничего сложного нету, все просто, но с другой стороны, ждал сюрприз в том, что вот это поле, пол, оно для менеджеров было не очень важным. И вот они когда вносили контакты, они вносили все, кроме вот этого поля, потому что оно для них было не нужно. И здесь, соответственно, сюрприз, а как тогда можно выделить из базы данных только женщин, если поле... Пол, то есть принадлежность к полному признаку, оно не заполнено. И вот какое-то время даже были готовы к тому, что придется вот эти пять тысяч контактов перелопатить руками. Ну вот я провела такую креативность, посмотрела на базу данных и нашла одну такую идею, что имена в русском языке, они, женские имена, они в основном в большинстве заканчиваются на букву «А» или на букву «Я». И вот такую выборку мы уже могли сделать, то есть выборка по полю имя все, что заканчивается на букву А или на букву Я. Мы получили такой вот первый срез, и потом работали уже с исключениями, потому что, например, есть мужское имя Илья, то есть да, оно не попадает уже под этот критерий, или есть женское имя Любовь. То есть в этом случае тоже исключение. Нам пришлось потратить где-то еще час, чтобы выискивать вот такие вот какие-то исключения из правил. Но тем не менее задача была решена. Понятно, что на нее потребовалось время. Если бы поле-пол, была базе данных заполнено, мы бы на это потратили где-то минуты-две. Но в данном случае это все равно был приемлемый вариант, как можно выйти из ситуации, проявив такое вот нестандартное креативное мышление. Конечно, хорошо, когда маркетолог умеет мыслить креативно, потому что тогда у него больше шансов найти какие-то дополнительные конкурентные преимущества, придумать, как выделиться среди конкурентов. Это все хорошо, но вот с этим всем есть одна проблема. Даже если компания хочет найти такого специалиста, то есть маркетолога, который умеет мыслить креативно, то тут вопрос, а как проверить этот навык? Вот эти задачи, либо тесты, которые могут давать на собеседование, они не всегда показывают реальную ситуацию. Если анализировать его предыдущий опыт работы, то это опять же не показатель, потому что проекты могли делаться в условиях команды. И даже там, если, если есть какие-то креативные решения, то это могло быть вот, исходя из того, что это генерило идеи целая команда, а не только этот специалист. Поэтому вот сложность тем, что этот навык очень тяжело проверить. И, например, в сравнении как английский язык, вы просто сели с чеком, поговорили, вам уже понятно, он умеет общаться на английском языке, либо не умеет. С креативным мышлением все намного сложнее. И для того, чтобы выявить этот навык, нужно с чеком все-таки поработать какое-то время, посмотреть, как он думает, какие идеи он преподносит, как он презентует свои идеи и так далее. Вот тогда уже становится более-менее понятно, умеет, ли он мыслить креативно есть ли у него этот навык либо нету? В этом контексте сразу вопрос а как и развивать креативное мышление. Ну сейчас очень много курсов, тренингов на тему креативного мышления. Мне вообще кажется, что сейчас есть тренинги и курсы на любую тему. это хорошо, там можно получить какой-то фундамент, информацию какую-то основную и там будет много рекомендаций упражнений типа например, Ходите на работу новой дорогой, делайте то, что вы делаете правой рукой, например, обычно, делайте левой, решайте какие-то нестандартные задачи, если вы не умеете рисовать, это для вас сложно, начните рисовать и так далее. Вот таких рекомендаций там очень много, но тут вопрос в том, что этот навык, который нужно нарабатывать постоянно, то есть нужно постоянно вот этим заниматься, это так называемый тренажер для мозга, то есть мы тренируем такую мышцу, чтобы мозг научился мыслить креативно, то есть мы постепенно, каждый день простраиваем новые нейронные связи, и вот тогда этот навык наработается, и мы в ситуации будем уметь переключиться и посмотреть на ситуацию по-новому с другого ракурса. То есть это часть самостоятельной работы, которая может быть, например, взята, то есть упражнения можно взять с тренингов, семинаров каких-то, но потом придется самостоятельно работать. Поделитесь в комментариях, развиваете ли вы креативное мышление. Может быть у вас есть какие-то методы, подходы. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал Просто про маркетинг. Ну и а до встречи в новых видео. Пока! Побольше вам креативных идей.